Ну что, ребят, добро пожаловать на 14-й этап Формулы-1 на гран при Италии. На последний европейский этап Формулы-1 в этом сезоне. К сожалению, Европа у нас заканчивается, и впереди у нас начинаются уже э, азиатские этапы, также в России этап будет, и также еще американские этапы. Собственно, Италия самый скоростной трек в календаре Формулы-1. Также по последним сезонам было видно то, что и самый боевой, поскольку здесь приходит немало обгонов, и причем... Здесь борются даже те болиды, которые, по сути, не могут бороться с другими. То есть, по типу Туроросы, там, борются с еще какими-то болидами и тому подобными. А, собственно, это из-за того, что здесь все-таки превалируют большие скорости. И тут важен ваш двигатель и шасси. Резинамка здесь в меньшей степени играет роль. Ну, и столько сопротивления лобовое, и не более. А, у меня же ожидания какие были, то, что я уже видел по... Своему времени я понимал то, что я спокойно смогу выиграть без каких-либо проблем. но и также было опасение у меня по поводу комплекта Medium, на котором в тестах я не мог нормально ехать. И просто к первой шикани у меня наоборот случалась блокировка передних колес. Ладно, вернусь к этому чуть позже. так стартовая решетка. Первый Лэнс второй Сергей Сироткин, третий. Себастьян Фезд, четвертый. Стванкун. Пятый у нас. Чака Перес. Шестой. Даниэль Рикиарда. седьмой Ника Хюкенберг. Восьмой. Вальтри Ботас. Девятый. Карл Сайенс и десятый Я. Почему у меня штрафы, поскольку я заменил какие-то элементы, какие уже честно не помню. Ну, вроде бы двигатель взял новый или какой-то другой элемент. Ну, короче, то, что меня подознастилось, но в принципе, окей, я готов был стартовать из середины пелотона, поскольку у меня есть темп, почему бы и нет. Это в предыдущих этапах мне порой приходилось смотреться стратегией и пытаться по-разному проехать. Стратегия на гонку у нас также в один пидстоп, но как в один. Изначально я задумывал два. То есть я думал, как бы мне проехать гонку, не потратив при этом медиум, поскольку как я начал говорить, у меня было плохое на нем сцепление, и поэтому мне было на нем некомфортно. Собственно, меняю себе промежуток, ставлю себе софт. И причем я решил еще зачем-то добавить еще один супер софт. Не знаю, честно, ли что это сделал, поскольку можно было, в принципе, доехать не на одном питстопе, то есть суперсофт софт Но вот в мою больную бошку что-то взбрело такое. Ну, в принципе, я опирался на то, что у меня был все-таки темп. И типа даже если Вильямсы возьмут медиум, я смогу за счет этого темпа нагнать их. Ну и переходим к старту. Гассон красные огни и мы срываемся с места. Неплохо стартую. Сразу же пытаюсь увязаться за Ботасом. Сайенс тоже неплохо стартовал. Тут же пытается обойти Ботаса. По итогу первые шиканье все выходят бок о бок. Я же как самый хитрый обхожу по внутренней траектории. Сразу два болида потом еще пристраиваюсь к Рэдбулу и Хилькенбергу. Но к сожалению Рэдбулу Рикерду мне не удалось упредить. Но по крайней мере разобрался со второй реношкой. Ну и собственно старт этого камеры. Такой неплохой старт. Вандор у нас как обычно, где-то стартует позади, к сожалению, вот, не знаю, с чему это связано у моих напарников, все время они плохо проводят сезоны. Ну да ладно. Собственно, вот наша борьба чуть ли не втроем мы входим с Хюлькенбергом и Рикьярдом, но потом Хюлькенберг решает все-таки оттормозиться, из-за этого он попадает в другую ситуацию, потому что он все равно входит втроем они а вместе с Сайенсом и Ботосом и у них там вот предушла такая небольшая заварушка. С Рикьярда я расправляюсь ко второй шикане уже и начинаю погоню за лидерами этого заезда. Которые все-таки были Вильямсы и которые могли все-таки оторваться на ранних стадиях. Что очень и очень печально для меня. И на первом круге у нас появляются машины безопасности. Из-за того, что в борьбе между Ферстаппином и Ботасом а, произошел контакт, Ботаса развернула, и потом Хас въехал в Ботаса и сломал себе передний антикрыло. Из-за этого там еще и Вандорн въехал, ну и по итогу такой небольшой завал произошел, но без каких-либо тяжелых потерь. По итогу рестарт на третьем круге у нас круг, который уже позволяет использовать ДРС, но так как был рестарт-гонки, то ДРС мы не можем использовать до следующего примерно круга. Но напрямую мне в принципе и не нужен ДРС, спокойно увязавшись за персом в слепстриме, обхожу его, но совершаю ошибку на торможении. Прилетаю первую шикану, чуть не въезжаю в Фетли. Мне повезло, что он еще тоже ошибся на торможении, заблокировал все колеса и не стал поворачивать. Из-за чего, конечно, теряю немало позиций, которые отыграл при такой себе ошибке. И также еще меня обошел Хюлькенберг. Вот, собственно, как это выглядело. Также еще и впереди Велимсы сражались. Я так еще пролетел неплохо. И да, вот из-за того, что Велимсы вот так весь этап сражались, по сути, я смог за ними увязаться. И смог за ним как-то вот проехать. Собственно, вот ошибка Феттеля, он тоже перетормозил. Но я просто в миллиметре от его переднего текла проехал, когда он начал поворачивать. По итогу да надо было наверстывать упущенное, по итогу Хюлькенберг с Рикьярдо начали бороться между собой в конце второго сектора, и по итогу Хюлькенберг выигрывает эту борьбу и начинает уже преследовать две Форс Индии впереди идущих, и также уже пытается опередить одну из них, но, к сожалению, она его выталкивает немножко, и также еще блокирует топ Акона, то есть перезаблокировал Хюлькенберга. По итогу я еще поздним торможением залетаю во внутреннюю часть поворота и я опережаю сразу и Рикьярдо, и Хюлькенберга. Потом на стартовой прямой, собственно, снова Слепстрим, без каких-либо проблем, догоняю Переса, разгоняюсь уже до 360 км в час, был бы дресс, думаю, до 370 без проблем разогнался Но атаковать его не стал, поскольку он сам перестроился во внутреннюю часть поворот, думал, наверное, обойти Акона, но по итогу он его не обошел, я тоже не обошел его, и, ну, как-то так и вышло. Но к следующему кругу я уже был поближе к нему, нежели тогда, и плюс вот... Даже произошел, может быть, небольшой контакт, он отрулил влево и по итогу еще и затормозил. Но прямой слепстрим, мой лучший друг, собственно, спокойно опережает за счет него окона уже на торможении. В этот раз пытаюсь не совершить ту же ошибку, что совершил тогда на рестарте, когда улетел просто. И спокойно обошел оконок, который даже сместился зачем-то прям очень-очень вправо и по итогу проходил поворот по очень плохой траектории, довольно медленной даже. Позади у нас не сражался с Ботасом, и по итогу у них борьба переросла в то, что Ботас совершил ошибку и врезался в отбойник, из-за чего потерял часть переднего антикрыла, и как итог еще и потерял позиции, даже Вандор начал постепенно проходить. К шестому кругу я догнал уже Фетеля, и впереди два Вильямса, до сих пор не отъехали даже от Фетталя, который героически держался за двумя воюющими между собой Вильямсами, но пришло время его отдать позицию номер три, без каких-либо проблем обхожу. Уже разогнать до 370 даже. Ну, думаю, под, под слепстримом до конца прямой можно разогнаться даже больше при максимально выкачанном болиде. Со Сироткиным, мне, точнее со Троу, у меня получилось еще разобраться в шпильке из-за того, что с Сироткиным они входили бок о бок. И Строл очень-очень плохо вышел. Также я ему еще помешал с хорошим выходом и уже направился к Сироткину. Которого я догнал на второй шпильке уже за счет очень правильных в кавычках траектории. Да, да, да, я знаю, что я немного срезаю, но вот такой я. И за счет этого я уже был на его хвосте, спокойно догнал его, был в зоне ДРС и вышел на обратную такую прямую с небольшим преимуществом по скорости. Ну и так как у меня еще был ДРС, то без проблем и обогнал Сироткина на этой прямой, еще до даже поворота. По итогу я начал лидировать до своего пидстопа, но про пидстоп мы поговорим чуть позже. И теперь переносимся в гонку саму, что у нас происходит вообще в пилотоне. А в Пилтоне у нас происходит следующее, то что Торо -Роса воюет на равных с Рикердо. То есть вот Рикердо, к сожалению, откатился по позициям, и по итогу одна Торо -Роса проходит, вторая, к сожалению, не успела, но поравнялась с Мерседесом. Вот, собственно, как это выглядело, они втроем входят в первую шпильку, из-за этого второй болит Торо -Роса оказывается еще вне трассы, поскольку места просто банально не хватило для поворота всем и по итогу, уже поравнявшись с Льюисом, они вместе проехали так до второй шпильки, в которой уже все поравнялись бок о бок с друг другом. Только за уберу пришлось гордом одиночестве проходить эту связку поворотов. Ну и что ж, по итогу, также Рикерда отыграл обратную позицию по отношению к одной Торроса. Ну и собственно, да, это понятно, то, что Торророса будет терять где-то уже скорость, и плюс у Дэна тогда был еще слепстрим. А на обратный прямой со второй зоны Дресса, в принципе, Торо неплохо себя показал против Мерседеса Хотя, казалось бы, по идее у Торо должны быть проблемы напрямую Из-за их двигателя, поскольку у Мерседеса он должен быть более прокачанный, чем у Торо По итогу болид Торо опять же откижается из-за того, что Заубер решил атаковать Хэмилтона И у него это очень удачно даже получилось И уже позади Хэмилтона сгруппировалась такая небольшая группка из пяти болидов Но Хэмилтон тут же возвращает себе позицию по отношению к Зауберу но, к сожалению, все-таки он отстал далеко уже от Труроса, и у него не было ДРСа. Но у его оппонентов позади было. Из-за чего Хэмилтона тут же атакуют и Заубер, и Феррари, и все, кто только можно позади. И из-за этого сразу проходят оба Заубера, которые ходят бок о бок во первых Шика, но также Вандорн позади смог опередить Хэмилтона. И по итогу Хэмилтон поиграл за одну прямую аж три позиции, что для него не очень. Также Ферстаппин позади меня немного, филигранно разобрался с двумя форс форсыньями, одно напередил еще до середины прямой, а вторую как раз уже под конец, причем даже так перекрестив неплохо траекторию. Сразу же две позиции за одну прямую, ну в принципе Red Bull, он должен быть такой способен. И позади меня тем временем два Вильямса снова обменяются позициями, собственно у них всю гонку так вот шло, опять же какой-то непонятный ход в первую шикану, почему-то один из Вильямсов прям очень далеко смещается вправо не знаю с чем тут связано и по итогу теряет больше скорости даже а потом к двум форс-инди уже присоединился рикардо который догнал это все дело и начал постепенно тоже -то обходить поскольку у одного из болидов форс -Индии возникли какие-то проблемы с двесом потому что он много терял на прямых и то его начали спокойно уже обходить все и также он начал сильно вставать довольно от своего напарника Например, конечно же, он отбирает позицию у Рэдбула, довольно интересно, как у него это даже вышло, поскольку у Рэдбула был ДРС, э, но к концу прямой этот Форс Инди смог только опередить э, болит Торроса, поскольку Ден Викерд был зажат между как раз Форс Индией и Торророса, но болид Форс Индией не сдавался, он пытался бороться с Торророса, и в принципе у него это даже неплохо вышло по итогу. В скоростном правом повороте они только поравнялись. И до второй шиканы ехали бок о бок. Дэн за этим всем наблюдал, конечно же. И по итогу тоже раз одержим все-таки вверх в этой борьбе. За счет того, что последний поворот в этой шикане был в его пользу. И потом у нас случается следующий момент. То, что одна из сторон сходит по причине того, что она вредилась в Залбер, который тоже сошел по сути. А теперь офигенный пидстоп от моей команды. Опа! Ребята, что не ждали? И по итогу, из-за того, что у меня команда была просто не готова почему-то к моему пит я проиграл время, почему немало, даже пропустил вперед Строла, и по итогу пропущу еще вперед Сироткина после пита. То есть потерял на пидстопе где-то секунду 3-4, вот где-то так примерно. Из-за того, что механики просто хуи пинали и даже не думали, что о, и, да зачем готовиться к пидстопу конечно да по сути я там немножко вышел за рамки того окна которого должен был заехать но стратегия так сказать поменялся за сейфти кара по итогу да я вернулся к стратегии в один -стоп и даже не думал менять ее впереди меня два вильямса шли на медиуме что по сути играл мне на руку поскольку у меня более мягкий комплект и я буду какое-то время еще ехать быстро к концу конечно гонки я буду ехать более медленнее чем Вильямсы, но к этому моменту, я думаю, уже оторвусь на достаточное расстояние, в принципе, для меня самое главное был оторваться от э, Стролла, который шел сейчас на первом месте, чтобы он не получал слепстримы и дрессы от меня, дальше уже все, он отваливался очень быстро от меня, но пока он держался в слепстриме дрессе, он как-то еще пытался за мной гнаться. но по итогу, в принципе, у него этого не удалось. Конечно, мне немного повезло то, что в начале Вильямсы между собой много боролись из-за этого теряли во времени, то, что было видно, потому что Феттель просто смог удержаться за ними. Если бы они не боролись, я думаю, ну, было бы мне намного труднее их догнать, но все-таки я смог бы их догнать. Также car, который поменял немножко расклад гонки, поскольку изначально у меня был в два пидстопа, но потом она переигралась в один, поскольку я понимал то, что ну, два пидстопа в такой ситуации будет слишком-слишком довольно медленно. В итогу последнее европейское гран-при было выиграно, но расслабляться рано, у нас следующий гран-при это в Сингапуре, и если вы помните, то в Сингапуре у нас уже будут известны новые изменения в регламенте, и скажу я вам, они просто офигенные, когда вы их увидите в следующей серии, ну, поскольку я знаю, сплерить не буду. Рена неплохо выступили в лице Ника Хюлкенберга, 6 место, в принципе не такое уж плохое, Феттель неплохо проехал... Ну и Ферстаппин все-таки более-менее тоже на своем бредбуле неплохо проехал. Риккардо смог прорваться более-менее к обратной своей позиции. Ван Дорен, к сожалению, закончил на 12 позиции. Если я правильно помню, у него было э, столкновение с кем-то, и он потерял часть предельного антикала и не стал заезжать. почему-то было уже после его пит-стопа. Из-за этого он снова опять начал терять, но не так много, как на прошлом этапе, где он терял кучу времени. По штрафу у нас обычная ситуация. Четыре бойчика получили стоп ан гол, как обычно, из-за того, что столкнулись в болид, который был посреди трассе, разлож, разложился, так сказать. И из этого, да, 5 секунд каждый гонщик получил, который они отбыли. Хотя, нахрен, надо было Ну ладно, дело их. Соперничество постепенно выигрываю у Вандорна ну, тут еще бы не выигрывал. Ну и перейдем к улучшению болида. Собственно, очков нам хватает на том, чтобы взять сразу две больших модификации в шасси. Единственное дело, где нам еще надо что-то исследовать, и беру, собственно, распределение веса, чтобы дойти до модификации, связанной с тормозами, и снижение веса, чтобы у нас уже была максимальная почти скорость, которую он может развить наш болит. На этом, ребят, все. с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, ребят, пока-пока.